Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас урок, что нужно делать, то есть ежедневные наши действия в личном кабинете. Первым мы заходим в личный кабинет и первым делом проходим вот эти красненькие закладочки. Все один за другим, проходим закладочки и нажимаем внизу голубую кнопку. Я изучил информацию на этой странице. Таким образом, все закладочки. Я не буду все проходить. Покажу только две, чтобы время не тянуть. Так. Обратите внимание, вот последняя закладочка всегда черная, но вы заходите в нее обязательно. И если есть синяя кнопочка вот здесь, обязательно ее нажимайте. Это участие э, в Daily Grand. Далее идем. Закладочка. Oh. VP Ledger. Проходим первое. Смотрим, что нам здесь нужно делать. Идем, Games, Игры, нажимаем первую синюю кнопочку. Смотрим, кто выиграл. Очень интересно. Может быть и наши партнеры. Официальные правила. Нажимаем на продукт. Ждем 20 секунд. Это у нас розыгрыш Т-кредитов. У нас есть отдельный урок, поэтому я думаю, не помешает вести Все. Мы участвуем. Дальше мы возвращаемся сюда. Смотрим, что мы еще э, не сделали. Вкладочки вот эти две прошли, вот эти не прошли. То есть проходим все вкладочки, смотрим, что мы еще можем сделать. Отправить письмо одно или Куче письмо всем отправить. Какие мы можем еще заработать очки? Уроки так с чего начать? Это мы проходили. Уроки у нас какие пройденные, смотрим. То есть, вот это самое главное, что нам нужно делать. Проходим. И дальше возвращаемся к документу, который я вам посылала то есть здесь есть на каждый день понедельник что нужно делать я вам подготовила вплоть до объявлений все готово только идите проходите делайте вставляйте и работайте А остальное все зависит от вашей фантазии от вашего опыта на этом все. До следующего урока. Всего доброго, удачи и успеха вас в бизнесе. Пока-пока.